Перформанс. Что такое performance? В переводе с английского языка это некое действие. Действие это не всегда отдать вам деньги. Действие может быть поставить лайк, написать комментарий, добавить сайт закладки. Перейти по ссылке, включить видео, позвонить и так далее. Все эти действия, на которые можно и нужно настраивать рекламу. И эти действия в конечном результате будут приходить к тому, что ваша клиентская база именно новых клиентов будет возрастать. Потому что вы будете себе клиентов воспитывать.